Друзья, знаете, <смех>, точнее, вы знаете, большинство, по крайней мере, сейчас зрители знают, что я занимаюсь темой семьи уже очень давно, уже около 30 лет. Я, имею в виду профессионально занимаюсь. Так-то еще больше в жизни. А это профессионально. И пока я вот отслеживаю, пока, в общем-то, я остаюсь ведущим специалистом в области семейных отношений. Говорю вот с этой с улыбкой, потому что я подстегиваю тех, кто идет в этом направлении, чтобы они тоже набирали обороты. Более 40 книг и все, в общем-то, об этом. И что я могу сказать вот по сегодняшней теме, по теме? Я помню, как вначале шли люди на консультации или на встречи с, таким, с такой постановкой вопроса. Как найти как создать пару, как создать семью. Это был первый запрос. Потом пошла волна тех, кто уже создал пару, уже научились немножко создавать э, пары. А как выстроить хорошие отношения в семье? Это была вторая волна. Уже более осознанно, так люди стали подходить, что не просто семья должна быть, не просто брак, не просто там собрались вместе, там родили детей, вот и живут, как все. А уже люди стали задумываться о том, чтобы действительно как улучшить отношения, как сделать, чтобы они были не столь конфликтные и так далее. Это вторая была волна. И третья волна, это вот сегодняшняя волна, когда люди уже не просто создали семьи, и не просто уже научились как-то выстраивать отношения, глубокие отношения, но и задумываются о том, а что дает пара. Что дает семья? Что она, как она влияет на творчество, на реализацию? Как она вдохновляет одного, второго? Что происходит в случае вот такой синергии, такого резонанса? Какие возникают новые состояния, какие достижения? И вот уже начинается вот это, я считаю, третья волна в вопросах семейных отношений, которая, в которой заходит все больше и больше людей все более осознают важность именно этого этой темы которую мы сегодня заявили и вот сегодня мы об этом говорим и для тех говорим, кто действительно желает от семьи получить максимальный эффект максимально не просто помогать друг другу в тяжелых обстоятельствах не просто родить детей и воспитать их, и, но и не просто прожить бесконфликтно долго а для того, чтобы семья помогла создать замечательный творческий процесс одного и второго. И чтобы этот процесс был понарастающий. То есть вот для таких людей, для таких запросов мы сегодня и проводим нашу встречу. Правильно я говорю? Да. Максимально получить не только пользу, но и максимальное удовольствие. Да. Благодарю вас за комплименты, благодарю уже за вопросы. Что значит конкретно вдохновлять? Обязательно мы про это будем говорить. Это тоже мое любимое всегда слово. Что значит конкретно? Поэтому действительно я именно хочу на своем примере рассказать полной конкретики, что значит вдохновлять, дать практические рекомендации, дать практике, то чему я следую практически ежедневно сейчас, но сначала я предлагаю некую предысторию своей жизни, чтобы вы, может быть, узнаете себя вот в моем прошлом, и чтобы мы проследили путь. Конечно, можно вот так выдать теорию сухо, но я не сторонник такого способа делиться информацией мне все вот всегда было близко на конкретных примерах итак пример долгое время кстати начну с того сколько мне лет потому что практически каждый эфир меня спрашивают, сколько мне лет, какая разница в возрасте. Вот чтобы вас мучить, я сразу скажу, что мне 43 года. С Анатолием Александровичем мы познакомились, когда мне было 35 лет. И э, до 35 лет я успела пройти такой путь э, карьеристки, интеллектуалки. Э, о создании меч... э, семьи практически до 33 лет я не мечтала. Рождение ребенка, меня перспектива просто не то, что удручала, просто пугала. Я не знала, что я с этим буду делать, и какого-то вот сверхжелания ребенка, да, не было. Было вот осенью, когда вот это начинается, природное гнездование, вот были какие-то импульсы чисто инстинктивные, но потом уже к Новому году всегда, я помню, это проходило, я просто уже спокойно к этому относилась. Но вот 33 года я поехала в поездку в Израиль, и там вот у меня случилось такое некое озарение, что ли, пересмотр своей жизни, все-таки не зря считается и есть, да, священная земля туда едут за откровениями, озарениями или за исполнением каких-то мечт, в том числе вот известно есть такая стена плача в Иерусалиме. И вот, подойдя к этой стене плача, э, у нас весь автобус вез по 15-20 записочек э, от своих родственников. От своих да, вот, э, кто не знает, эти записочки принято вставлять в узкую, в узкие щели между камнями в стене плача и по а там наблюдению. Хватает места, а там хватает места, этих щелей хватает. Я никогда не был. Когда ну, мы вышли подошли к стене, все буквально было усеяно этими записочками. Но ну, тот, кто хочет, да, дамит, он находит, находит дырочку. И, соответственно, я тоже, и я неожиданно, я, я думала, ну что же мне желать, потому что в то время я уже работала на Первом канале, моя основная мечта сбылась в программе «Воскресное время» с Петром Толстым, и я, в общем-то, считала себя счастливой и реализованной. Но, видимо, вот где-то в глубине души было какое-то другое, звучало предназначение, и вот оно стало показывать себя именно в Израиле. И, подойдя к стене плача, я почему-то написала в записочке, что я хочу выйти замуж и вести в жизнь ребенка. Это было для меня самой настолько неожиданно, но тем не менее вот после этой поездки многое стало складываться, разворачиваться в эту сторону. Даже yes. на работе yes. события yes. стали меня выталкивать в эту сторону. Да, Андрей Александрович? Я как раз подумал вот о чем. Ты написала эту записку, ты говоришь, неожиданно для себя. Я немножко упреждаю, Диана, может быть, себе о себе скажет дальше, но так коротко. Она контактер и ченнеллер, вот, и уже тогда в ней, видать, это задатки были. Задатки. И, скорее всего, ты приняла вот эту информацию, что тебе нужен именно этот. То есть небесные друзья тебе подсказали. Уже тогда ты контактировала, по сути. Вот я так, об этом подумал. Да, благодарю, Анатолий Александрович. Но вообще это свойственно любой женщине. Вот мы сегодня будем говорить о раскрытии женских качеств, о поляризации, о том именно, вот что такое вдохновение. Это создание, в том числе, полярности с помощью раскрытия, Проживание женских качеств, я дам конкретные практики, которыми я пользуюсь, как поляризовать мужчину в его мужские качества, да, вот что такое вдохновение, это создание вот этого полюса. Mm -hmm. Дальше мы будем подробнее про это говорить. Но пока вот если Антон Александрович разрешит, я еще чуть продолжу, именно до такого решающего кульминационного момента, когда уже было понятно, что встреча с мужчиной мечты точно предназначено. Можно? Конечно, конечно, продолжаем. Вот тогда уже я начала больше читать литературу, касающуюся замужества, в том числе вот книгу Некрасова о построении счастливой семьи. Учебник по построению счастливой семьи с Натальей Гижан, с авторством с профессором. Вот этот учебник читала, конспектировала, конечно, не думая тогда, даже не помышляя, что он в будущем станет моим мужем. И других специалистов, кто, как я видела, был успешен, счастлив в отношениях и, соответственно, делился опытом. И главное к чему уже интуитивно я подходила, что очень важно уже тогда было начать жить вот этой жизнью мечты, такой жизнью, как, о какой я мечтала рядом со своим возлюбленным. Вот это тоже у меня как-то интуитивно приходило. И, конечно же, вот у меня есть посты на моей страничке, где у меня прям подробно по пунктам расписано, что какие я проходила такие основные этапы. Это вот с выстраивание отношений со своим родом, это очень важно. Я начала с расстановок потом читала книги Анатолия Некрасова, по ним тоже вот реализовывала в жизнь. И вот именно со стороны рода мне пришла помощь. Как-то мы поехали, у нас не было эфира, так как был День России, в воскресенье, и в воскресенье программа «Воскресное время» не выходила. И нас отпустили на неделю гулять, и мы поехали с подружкой в Турцию. И вот в Турции в ночь с 11-12, как сейчас помню, июня, мне приснился сон, и мне пришел во сне мой дядя, папин брат, которого я никогда в живую не видела, он только знал, что есть старший брат, и со своим еще средним брат, братом, у них пятеро 5, 5 детей, и они мне вдвоем сказали такую фразу, которую, когда я проснулась, я прям вот ее очень четко помнила. «Скоро в твоей жизни появится мужчина, очень важный для тебя. Относись к нему как к Богу». Вот я была просто в шоке. Я когда проснулась, тут же вот своей коллеге по работе подружки рассказала, она такая тоже впечатлилась. И, в общем-то, вот с этого началось уже наше такое сближение на тонком плане с Анатолием. А потом уже осенью, это было вес... летом, начале лет 12 июня, а осенью уже произошла реальная встреча. Ну, по сути, такая случайная, но любая случайность — это, конечно, подготовленная, срежиссированная случайность. Вот так это произошло. Но самое главное — это вот как раз первое то, чем я хотела поделиться. Меня часто спрашивают, как привлечь такого мужчину, потому что ну, сейчас я как привлечь могу сказать. Я могу именно делиться вот тем опытом, да, почему я считаю, что удалось вот это привлечение такого мужчины как тогда я проживал, то, к чему э, я прислушалась со стороны э, мужчин своего рода к этому совету, относиться как к Богу. Эта фраза сейчас, конечно, очень часто звучит от разных тренеров, уже она такая не новая, но тем не менее, как я это проживал. Это действительно... В каждом моменте жизни, каждый момент жизни, вот той еще без мужчины, когда я во многом еще выживала, так что, в принципе, я жила на свою только зарплату, снимала жилье, хоть это была достойная зарплата, но все равно у меня такая некая была тревожность, да, потому что ну, больше не было никаких гарантий. И вот несмотря вот на эту часть свою, такую выживающую, да, мне удалось ее перевести вот эту выживающую часть более расслабленную, более наслаждающуюся, и проживать уже вот те два-три месяца так, как я хотела бы жить рядом с мужчиной мечты, рядом со своим единственным. Уже, то есть уже сейчас реально можно, кто мечтает о таком мужчине, проявленном, о единственном своем, том, который тебя понимает, принимает и все, что вы в это понятие вкладываете, мужчины мечты, уже сейчас проявлять те качества, те состояния так жить в каждый момент жизни как будто этот мужчина уже рядом с вами вот это в том числе в том числе вот это относиться к мужчине как к богу потому что здесь речь идет о том что ты уже каждому мужчине каждому встречному тобой мужчине коллегам по работе ты уже вот это Тренируешься, относишься к Нему как к Богу, проявляя себя открыто, искренне, будучи уязвимой, будучи в своей правде, искренности, неся свои эмоции, чувства как дар. Это очень трудно сделать, когда ты именно выживаешь, когда ты трудишься и не расслаблен. Поэтому это требует, вот как ни странно, вот такой путь к женственности, да, к проживанию той жизни, как будто рядом уже есть истинный возлюбленный, требует, как ни странно, мужества. Думаю, я этой фразы спровоцирую, Анатолий Александрович, и он что-нибудь скажет. Ну, по поводу мужества я могу многое что сказать. Mm -hmm. Диана прожила вот эту часть жизни до да, 35 лет. Она mm -hmm. действительно рано ушла из дома и э, жила сама, организовывала жизнь э, сама и сформировалась, в общем-то, достаточно в активную такую и, я бы даже сказала жестковатую женщину, э, может быть, даже не женщину, она э, и пока еще не была женщиной, это когда мы встретились. Это была девушка, которая вот, э, взрослая девушка, перез перезревшая девушка, которая только начала думать, задумываться о семье, о мужчинах и так далее. Все, была, все предыдущие годы нацелена была на учебу, на карьеру и так далее. То есть и вот то, что сейчас Диана рассказывает, я подтверждаю, да, все это так и было, но я хочу для тех, кто, может быть, считает, что это легко так вот перестроиться. Uh -huh. Нет, конечно же, не просто перестроиться, я думаю, многие даже столкнулись с тем, что не просто перестроиться в женщину, которая относится к мужчине, как бы, и Диане тоже не просто это удалось, но мы как раз через свой пример вам показываем, что это возможно, что это реально. Вот даже такая достаточно крайняя позиция для женщины, карьеристка, там, жестковатая, первый канал такие отношения все и вот перестроиться на волну уважения к мужчине любви отношения как к богу это действительно очень прост, простой процесс но он возможен он возможен даже в самых крайних случаях все равно он возможен вот это я хотел бы подтвердить что не бойтесь идите в этом направлении какие бы у вас ни были Родители, какой бы ни был у вас старт в жизнь, какие бы было, какая бы, как бы ни складывалась жизнь, у вас всегда, уважаемые женщины, любимые женщины, у вас всегда есть возможность перейти в женское состояние. Всегда. И в любом возрасте. Благодарю. Да, Анатолий Александрович, я действительно, конечно, я поначалу, Анатолий Александрович, сказал, что, какая я была, очень много косячила. Я не сейчас такой, как ангел с крылышками, не выступаю, говоря, что вот я все знаю, да, на меня не зашло вдохновение. Сейчас я вас знаю, научу. Это действительно то, что я в какой-то степени, кровью и потом нарабатывала. По сути, у меня был ежедневный тренинг вот с таким проявленным ярким мужчиной, многие думают, что это вот так классно, так просто. Я, конечно, не жалуюсь, но это действительно. Вот представьте, что вы приезжаете на тренинг и все время живете в режиме тренинга. Mm -hmm. Именно потому что, потому что я уже в своей такой неженственности, отходе от природы в сторону ума, в сторону интеллекта уже зашла слишком далеко. И вот я как раз хотела поделиться вот этой концепцией своей, которая сложилась, и уже при помощи ченнелингов, Подожди, когда я, мне... Я, я, я, я, Подожди, под вас... да. я как раз хотел сказать, что кровь и пот, конечно, были и мои, тоже в, этой, в этом процессе но я вот этот один очень важный момент хочу сказать uh -huh. для женщин Диана так как она с детства была довольно самостоятельной и свободной ее родители тоже воспитывали именно в таком в такой свободе и вот она и по жизни шла все время свободной и не позволяла нарушать свои границы то есть и вот то что она говорит ее перестройка действительно нужна была, и вот этот тренинг, это был в первую очередь тренинг для меня, потому что э, просто с ней, э, как женщиной, которая пришла на консультацию, или которая платила и будет сидеть на тренинге, чтобы я с ней не делал, <свят> то, что она платила, <свят> вот. такого с ней не, не, про, не проходил номер она очень тонко чувствовала нарушение границ, и мне приходилось оттачивать свои инструменты, свое состояние, свое, свои чувства и так далее, и так далее. все То есть тренинг был вообще-то в большей степени, наверное, для меня. Я стал намного тоньше, намного глубже, намного нежнее, намного терпеливее. Потому что Диана меня вот именно вела очень, ну я бы сказала, очень жестко вела в этом направлении. В результате вот э, и она, и я, мы, пройдя вот этот тренинг, в общем-то, пришли уже вот к этому состоянию. Так что вот эту, эту часть тоже, э, я хочу на этом заострить внимание, обратите на это внимание. Нужна внутренняя свобода, не позволять нарушать свои границы, тем более не, нельзя позволять унижать себя, это очень важно, знаете, Поэтому э, имейте это в виду, когда вы собираетесь вот выйти на уровень вдохновения мужчины, отношений, к ним глубокие отношения, будьте всегда максимально свободными внутренними, будьте всегда в высочайшем состоянии достоинства. Тогда мужчина вас не будет ломать, тогда мужчина не будет вас насиловать, тогда он не будет вас э, унижать а он будет вместе с вами расти, и в результате этого сплава родится какое-то новое качество семьи. Это очень важно. Мы не ведем, вот в нашей академии мы много занимаемся вопросами семьи, но мы не ведем по схеме всех в одном направлении. Мы стараемся каждой семье помочь создать свою семью, свою счастливую семью, уникальную, индивидуальную. Так что сохраняйте внутреннюю свободу, обязательно держите свои границы и высочайшее состояние достоинства. Вот об этом я хотел сказать. Благодарю. Да, благодарю, Анатолий Александрович. Это как раз ответ на вопрос. Вы спрашиваете, что происходит с мужчиной, когда относится к нему как к Богу. Смотрите, Бог — это не в... В смысле строгий отец, карающий, да? Вот как у многих у нас есть сознание, как мы привыкли из церкви. Ведь на самом деле, вот что в жизни происходит? Бог дает абсолютную свободу. Бог полностью нас принимает такими, как есть. И, соответственно, вы, относясь к мужчине как к Богу, именно… Проявляйте свои качества, вот эти свободные свободы принятия себя в любых проявлениях, да, вот как Бог воспринимает в любых проявлениях, с достоинством. И обратная сторона, что происходит с мужчиной, когда к нему относишься, относишься как к Богу ты смотришь на него глазами Бога. Это есть много где. Вот в тантре эта практика называется конфигурация в разных учениях сейчас новых. Сейчас говорится о том, что действительно, если ты смотришь на любого человека, в данном случае на мужчину, глазами Бога, в нем проявляется именно божественное. Неважно, даже если это охранник не знаю, в супермаркете, любой мужчина, с которым вы не собираетесь строить отношения, если вы смотрите на него глазами Бога, вы увидите именно ту божественную частичку, пусть она очень глубоко спрятана. Тем более, если речь идет уже о том мужчине, о том единственном, как... Кого вы, кого вы ждали и искали. Вот именно это видеть во всех, смотреть на всех мужчин, вот одна из практик «Глазами Бога», именно это делает очень притягательной для вас той единственной божественной, который мужчина готов служить, которого мужчина вдохновляет. Это проверено тоже многими-многими нашими студентками курса «Гармоничное развитие личности, потому что отношения это тоже один из блоков этого курса. Ну, действительно, И... мы учим, Диана сейчас упомянула, курс гармоничного развития личности. Действительно, если вы хотите притянуть к себе, пригласить в свою жизнь, лучше так сказать, пригласить в свою жизнь достойного человека, то нужно соответствовать этому э, человеку. То есть нужно соответствовать всем тем требованиям, которые вы выставляете. Известная всем мудрость, известные всем слова. Но вот реально, все-таки, часто забывают ставят планку выше того, что, э, что есть в вас. Поэтому никогда не надо специально вот настраиваться. Кстати, Диана не настраивалась специально. На, вот, пригласить и прочее, ты вот расскажи, uh -huh. ты, ты же специально не настраивалась, ты просто развив, начала развиваться сама, ты начала читать, начала там, изучать и так далее, и так далее. Ты стала готовить себя к этому, ты уже немножко об этом упоминал, но еще yeah. вот, вот этот момент очень важный. Ты себя стала готовить к высокому тому состоянию, которое ты хочешь иметь в мужчине. Да, благодарю. И теперь мы переходим к той части, которую мы тоже заявляли уже о том, как существующих в отношения, существующих отношениях поддерживать интерес, поддерживать драйв, чтобы они действительно напоминали все время вот эту э, самую love story, да, когда мы смотрим какой-то вот такой фильм, какую-то классную мелодраму, как мы наполняемся, и потом говорим, нет, жизни такого не бывает. Вот, друзья мои, бывает, и мы как раз к этому пришли, или это то, что называется осознанными, просветленными отношениями. А вот у меня такая оформилась концепция, она из многих источников и из психологии из своего моего жизненного опыта и из моих наблюдений за другими людьми, а, что и, часто немного, детям... и немного от Некрасова. Ну, конечно же, я очень говорю, много от Некрасова. Я говорю, немного, немного. Диана очень критически относится а, но, а, к моим всем а, работам. Еще, ой, вот это тоже важный момент. Она не вот так вот не Открыв рот, сидит, ждет, когда я в него что-то положу, какие-то знания, какую-то мудрость. Она ходит по горизонту, потому что вот, упомянула о том, что женщина должна быть свободной. Женщина обязательно должна быть свободной, иначе она не станет женщиной. Вот этот момент очень важный. И мы за этим свято следим. Да, вот то, что вы говорите, вдохновлять уже не модно, это как раз про это, вот это сейчас будет. Итак, вот, согласитесь со мной или нет, что действительно многие мужчины выбирают женщину, похожую на мать. Так говорят многие психологи, вот мои наблюдения это подтверждают что многие мужчины выбирают женщину, похожую на мать. Это, с одной стороны, хорошая очень новость, потому что практически у каждой женщины есть потенциальный мужчина. Для каждой женщины есть потенциальный мужчина, потому что матери очень разные, да, не все идеальные. Но тем не менее, вот часто, когда мы видим, что какой-то вообще классный мужчина, красивый, там, добрый, любящий, и вот женщина вроде как не соответствует, то это... Тот случай, когда женщина похожа на мать, может быть, которая вот из-за трудностей жизни советского прошлого, вот так именно себя проявляла, и в соответственно встретить такого мужчину достаточно просто любой женщины для любой женщины такой мужчина найдется и так часто происходит ну если кто-то со мной не соглашается то часто бывает что да женщина ведет себя наоборот противоположным способом не как свекровь, но эта противоположность она такая больше неестественно наиграна то есть она просто не принимает свои внутренние утей не принимает что то что есть в ней внутри и проявляет противоположное, но на самом деле внутри она такая же, как свекровь, и это считывается. Чаще всего так. Это все здорово, но часто эти отношения становятся или со временем превращается в несчастливые, негармоничные. Почему? Потому что вот придя к такой женщине, как к матери, мужчина, да, которого вырастила мать, то есть почему это происходит? Потому что, с одной стороны, женщина это заботится таким же способом, как мать, мужчина к этому привык и воспринимает это вот как любовь, да? потому что мать первая показала ему, что такое любовь. И второй момент, то есть первый момент — это забота, а второй момент — это ценность, да, авторитетность этой женщины, важность оценки этой женщины, как эта женщина оценивает этого мужчину, да, вот как мать, то есть и, и вот ценность этой оценки, то есть она э, как-то проявлена социально, или за нее есть конкуренция среди других мужчин. Вот этот вот второй момент тоже очень важен, почему она ценная для него. И на первом этапе, в общем, с этим можно жить, но жить недолго, год-два, а дальше уже начинается, уже начинается искажение, в том случае, если не происходит Развития, если не происходит а, осознанного роста в отношениях, потому что вот по, как первое, что написано в учебнике по счастливой семье, Анатолий Некрасов, первый принцип, что отношения созданы для развития обоих. Первый принцип создания счастливой семьи. Вот если этого развития не происходит, то э, женщина, оставаясь вот только в этой заботе. Э, превращается вот в такую мамочку, опекающую, контролирующую. Вот эта забота превращается в контроль и опеку. Вот недавно случай. Я пришла попить смузи здесь, на набережной, сейчас в Геленджике мы живем с дочкой. И парень вот пришел к своей жене, он там что-то ей помогает разгружать, ставить, и она ему приготовила тоже фреш. Он стоит, пьет, она ему говорит, «Миша, ну что ты на солнце стоишь?» «Ну, встань в тенек. Он такой, «Да мне здесь хорошо, я на солнце хочу погреться». «Миша, ну у тебя температура, ну какое солнце?» И, в общем, он, она его вот так свои. И якобы она вот из заботы, да, вот что я увидела, вот эту мамочку, во-первых, контролирующую, опекающую, и он уже вообще был не рад, и он такой затюканный тоже есть, то есть проявленного мужчина, конечно, нет, и он уже не рад был ни смузи, ничему. уже быстрее оттуда смыться хотел. Вот и это ежедневно из изо дня в день вот, в его отношениях вот это вот иллюстрация того, о чем я говорю, если нету развития, вот какое развитие, как я дальше а, тоже прокомментирую, дам практики. Анатолий Александрович, согласны вы с таким видением? Mm -hmm. Дело в том, что слово согласен здесь даже ничего не обозначает. Это суть моя, это мое наполнение, это мое содержание. Для меня вопрос развития это главный вопрос жизни. Без развития нет, нет вообще жизни. Жизни нет. Дерево не может, если оно не развивается, не растет, то оно умирает. Так и человек. Нужно помнить, да, стоит вроде бы, стоит ствол, но он не живой. Так и человек, если он не развивается, он не живой. Да, он, он автоматически что-то делает, живет, как все, там что-то ходит на работу, там получает наслаждение, пьет пиво, но он не живой, он не растет, он не развивается. То же самое можно сказать о семье. Если в семье нет развития отношений, из года в год нет улучшения отношений, то эта семья.. Уже не семья. Это у меня есть термин, вы знаете. Это брак. Это брак, то есть некачественный продукт. То есть это уже не живая семья. Я говорю такие жесткие слова. Я знаю, что говорю, друзья мои. Обязательно должно быть заложено развитие. И причем очень важно заложить развитие на старте создания семьи. Если вы, закладывая образ своего, своей будущей жизни в семейной жизни, или образ мужчины, который будет рядом с вами. Если вы не вложите в этот образ развития, то не будет счастья в этой семье. Да, вы можете чего-то достигнуть, построите дом, купите машину, дачу и прочее, родите детей, но счастья полноценного не будет. В нашей семье постоянное развитие. Не всегда оно проходит гладко. Не всегда там, как говорится, сладко, но обязательно развить. Мы с каждой ситуацией, мы учимся, мы на ней учимся, мы находим какие-то решения, мы движемся дальше. Иногда отступаем в сторону, немножко отдышимся и снова вперед. Без этого не будет счастливой семьи. И вот сейчас мы выходим на новый уровень отношений, благодаря тому, что мы постоянно, мы 7 лет развивались. И сейчас новый этап нашего развития. Да, благодаря, Анатолий Александрович. Написали, мне дурно от того, что я похожа на свою кровь, что же делать? Okay. Вот как раз тоже про это предметно хотела поговорить. Итак, вот эти два состояния, которые изначально привлекли мужчину, две такие ипостаси. Это забота, рядом с которой женщина заботится как мать, мужчина рядом с ней чувствует безопасность, спокойствие, комфорт. И вторая ипостась ему важна оценка матери как, ценный, как ценного авторитета, да? или ну, важна в данном случае оценка этой женщины, ее ценность вот, именно как женщины. И что мы с этим делаем, если это и остается вот на том же уровне, да, то все часто всего, чаще всего именно в заботу переходит и контроль, и отношения не развиваются. Мужчина ищет а, другую женщину, которая ценна для него, и для которого важна оценка, а, и которая его вдохновляет. Вот что значит вдохновляет. Важна оценка для мужчины, этой женщины. Ну, то есть что-то она говорит, да, у него расправляется крылья. Не, не каждая женщина такую роль может нести или что-то делает, восхищается. Если это просто вот мамочка контролирующая, да, то ему, ну у него есть своя мама, то ему важна будет более оценка, важна мама. Это вот тот случай, когда э, мать, свекровь и жена начинают конкурировать. Итак, вот что нужно? Вот эту заботу, опеку переводить в построении близости, в построении близости с этим мужчиной, именно как с личностью проявлены, как с мужчиной есть вот определенное то, чем я хотела поделиться, определенные практики. И второе, вот этот второй полюс, да, как стать самоценной, почему ему может быть важна ваша оценка это именно раскрытие своего женского предназначения то есть вы как похожая на маму зашли в отношения, и развиваетесь вы в том, как не быть похожей на свекровь, что вы раскрываете свое женское предназначение, главное из которых, то, что Анатолий Александрович всегда говорит, это создание любви, творение любви, служение любви, конкретные практики. Я предложу то, чем я сейчас пользуюсь, Анатолий Александрович, про женское предназначение, прокомментируйте. Так я это ощущаю, понимаю. Ну, Диана, я вообще хотел, чтобы сегодня больше пела ты эту песню, потому что женская аудитория и из уст женщины, которая прошла этот путь, будет более даже убедительно, чем мой авторитет и мои, мои слова. Тем более мои слова и мой авторитет, он в книгах уже прописан. Но, конечно же, я... Включаюсь и с удовольствием дополняю тебя. И в данном случае хочу сказать, милые женщины, действительно, <coughs> нужно, вот многие женщины ищут предназначение свое. И вот вчера у меня была, например, на консультации женщина, которая так и поставила вопрос. Я пришла для того, чтобы найти свое предназначение. Я ее давай спрашивать ее отношения с мужчинами и прочее. Она говорит, ну я же хочу, я пришла к вам с вопросом о предназначении, почему вы ведете меня к вопрос... вопрос семьи? Я Вообще, эта тема как-то для меня не особо главная. Понимаете? Вот здесь вот глубочайшая ошибка. Женщина, в первое ее первое предназначение, первое предназначение, это быть счастливой. Это обязательное, это прям это ваше предназначение, уважаемые женщины. Быть счастливыми — это ваша суть, это ваше основание. То есть это первое. Быть всегда счастливыми. Если вам предлагают работу, которая вам не радует и в которую вы сейчас не идите туда, если вам предлагает мужчина, с которым вы не чувствуете себя счастливы и радостны, не идите туда и так далее. Ничего не делайте того, что не делает вас счастливыми. Обязательно прочувствуйте, посмотрите, насколько это увеличивает ваше счастье, вот этот поступок, этот шаг, этот человек. Это первое. И второе предназначение женское, оно, это любить. Любить, любить, вот я здесь начала уже на тему говорить, хочет подтверждения моего. <клёх> любить, действительно, любить себя. Любить в себе все женское и это максимально проявлять. Любить мужчину. И вот это тоже максимально проявлять любовь к мужчине. Максимально искать каждый, каждый момент. В каждый момент находить какие-то тонкие вещи, через которые можно эту любовь проявить. Проявлять любовь, уважаемые. Проявлять. Не просто иметь. Я вот имею, я его любила. Любила, любила, а он взял и умер. Явно здесь не было проявления любви. Рядом с женщиной, которая умеет проявлять любовь, мужчины растут. Вот это вот как раз то, вдохновляются и взлетают, но никогда не умирают. Запомните это. Благодарю. Да, благодарю, Анатолий Александрович. Вот это первое предназначение, стать счастливой, это как раз выход из незрелой детской позиции то в чем я долгое время была и многие мои в том числе коллеги телевизионщицы когда мы ждали принца когда мы ждали мужчину идеального который нас счастливит, придет и закроет все наши потребности вот это как раз детская позиция а исполнять свое предназначение, быть счастливой вне зависимости от того, есть рядом мужчина или нет рядом мужчин. Это вот ответственность за свое развитие, за реализацию своего предназначения. Это умение жить в каждом моменте сейчас без мужчины, уже так, как будто рядом с вами ваш единственный, как будто уже сейчас рядом с вами ваш, ваш возлюбленный. Проявлять уже те чувства состояния, как вы им будете себя рядом с ним чувствовать. Это вот такой специальность упражнения. Это вот прям выписать, что я жду от отношений, как я себя буду чувствовать, что чем бы мы совместно может хотели заниматься. Вот я так и делала. Я это уже одна реализовывала, чтобы уже стать действительно вот этой раскрытой в своем предназначении женщиной. Если женщина идет не в отношения не реализовав вот это предназначение стать счастливой. Это вот как раз у нас в посте было, да, что сделать, чтобы не созависимый. Это как раз путь к созависимым отношениям, когда внутри нее вот этот маленький ребенок, маленький человечек, который все время ждет любви, ждет подтверждения, что он нужен, что он важен как подачик. И вот это неравные отношения, которые унижают женщину, унижают ее достоинство, они дисгармоничны изначально, потому что женщина не научилась сама себя делать счастливой. Итак, вот, возьмем, если первую вот эту и послась, да, вторую точнее, первая — это забота матери, да, мы ее переводим в искусство создания близости. Почему вообще Анатолий Александрович мне любезно доверил эту тему? Потому что, в принципе, за творение отношений э, ответственна женщина за творение отношений, создание гармоничных отношений, э, ну, не ответственно, да, а это природа женщины, э, потому что это творится чужим чувств, да, и у женщины даже в теле э, вот здесь вот это вот проявлено, что это именно ее миссия творения отношений. Поэтому Анатолий Александрович вот мне э, доверяет такую, э, такие длительные вещи. Ну, не только поэтому, я, уважаемые друзья, еще и решаю еще одну задачу. Вот. Ведя этот процесс, мы с Дианой еще и проговариваем то, что мы прожили. Мы когда делимся, мы еще более углубляемся в свою жизнь, и мы еще более наполняемся новым содержанием. То есть, когда делишься, тогда и развиваешься, тогда и растешь. Настоящее развитие происходит тогда, когда ты делишься. И вот мы с вами делимся, и Диана, и я. И я прям радуюсь, как Диана все это проговаривает, закрепляет какие-то те позиции, которые мы с ней прошли, которые еще на подходе. Она уже их проговаривает, закрепляет их. Значит, мы движемся. И я в результате нашего сегодняшнего нашего вебинара, я на выходе буду иметь уже другую жену, еще более качественную. Да, я стараюсь, Андрей Александр Александрович, я тоже закладывала именно такое намерение с помощью подготовки семинара, тем, что я поделюсь, еще больше вырасти. Но у нас осталось уже не так много времени, 10 минут, поэтому я просто вот сейчас по пунктам уже буду перечислять те практики служения, творения любви, что вы пишете, что значит творить любовь, что значит создавать любовь, что значит делиться любовью. Да? Вот то, что, то, что мне отзывается, то, что достаточно просто, выполнимо. Первое — это вот прям утро, создавать намерение на служение Любви, на проявление Любви, на то, чтобы быть Любовью. Мы и так, каждая женщина, и так и есть Любовь. Но если мы даже не знаем, как творить Любовь, служить Любви, проговаривая намерение, сегодня весь день я посвящаю творению, созданию Любви. Я приглашаю Любовь в каждый свой жест, в каждый свой поступок, в каждую свою мысль, в каждое свое чувство. Любая фраза, в течение там, одной минуты настройка. Можно какую-то картинку красивую для этого использовать, да, чтобы вот это состояние ощутить, что-то, что вас вдохновляет, и войти в это состояние, проговорить намерение. И следующее — выполнять можно одну из множества практик в течение каждого дня и менять их в течение дня. Первая практика — это позволять мужчине вас вести за собой, не перепрыгивать на его сторону, не подавать мяч. Вот представьте, вы играете, да, большой теннис. Вот мяч на его стороне, и вы вместо того, чтобы ждать подачи мяча, вы перебегаете, да, и подаете ему мяч. Вот это часто очень а, та ловушка, в которую многие из нас попадают. Я постоянно в нее попадаю сама, но все реже. К счастью, это Позволять мужчине вести вас. То есть если что-то происходит не по-вашему, что-то дискомфортное, да, то, что мужчина делает рядом с вами, или обещал сделать вот этот пример, который ну, очень наглядный, да, Пусть он такой условный, мужчина запла обещал заплатить за свет и э, забыл, к примеру. И вы тут же быстренько заходите, ну, так вот, хотел квитанцию отвезти, к примеру. И вы заходите онлайн быстренько, он еще там не успел домой вернуться. Э, и чтобы не отключили свет, вы быстро оплачиваете онлайн. Или любая бытовая ситуация а, ну так вот, э, позволение вести за собой в этом случае это дать возможность остаться без света. Вот это женская практика. И любой поступок, да, какой-то бытовой, когда все что-то идет не по-вашему, не вмешиваться, не переходить на мужской полюс, не делать за него, а ждать, доверять, искать внутри себя доверие, заниматься собой, быть самой себе интересно в этот момент, отойти, не знаю, делать дыхание, соединяться с телом, что-то делать для себя интересное и полезно. Просто ждать, когда мужчина сам это сделает. Вот это вот а, закрепляет его на мужском полюсе. Это дает возможность мужчине действительно стать проявленным, а не как вот тот Миша с фрешами и смузи. У него нет возможности, нет условий проявить себя при такой опеке, заботе, когда женщина все контролирует, во все процессы влезает и рулит. Вроде позволяет чуть что-то не так, дискомфорт, влезаем и делаем за них. Друзья, Вторая практика. Сейчас вот здесь, Диана, я два слова скажу. Да, Обратите внимание, вот просто посмотрите. Вот вы встретили своего мужчину тогда, как, насколько он был активен и так далее. И какой он сейчас. И если вы видите большую разницу или разницу все таки в сторону уменьшения его активности, это ваша проблема. Это вы сотворили уже. Это вы уводите его с мужского пути. Вот именно своей заботой, деланием за него того, что он делает должен мужчина. Угу. Следующая практика. Со всеми. В том числе и первая практика. Не только с вашим близким мужчиной. Это подходит и тем женщинам, которые не с партнером еще. И женщинам, которые в отношениях не только с мужем, со всеми мужчинами. Быть на женском полюсе, оставаться, чтобы вам это не стоило. И позволять мужчине вести. Следующая практика — это заявлять, говорить о своих потребностях искренне, честно, экологично, то, чего вы хотите в разных сферах жизни, в любой сфере жизни, не бояться проговаривать. Для многих это действительно вот такое откровение в семейной жизни. И причина многих конфликтов, что мы думаем, что кто-то догадается, что мы хотим, а потом обижаемся, хуже там гнобим и прочее, что он не сделал, чего мы хотели, скажи пожалуйста не ленитесь говорить не бойтесь быть уязвимыми просящими на самом деле это вот такой большой дар другому человеку рассказать ему о том что вы хотите как вы хотите чтобы вас любили как вы хотите какие ваши потребности не удовлетворены это вот всегда место какого-то скандала напряжение понять самой свою потребность, а что, чего я тут бешусь вообще, что мне не хватает и экологично донести ее до мужчины. Вот это тоже такая святая обязанность женщины. Согласна, Если вот Диана хочет успеть перечислить практики, на самом uh -huh. деле на самом деле дело даже не в практиках, а дело в голове. Нужно выстроить такое мировоззрение в котором вот эти все женские проявления, женские качества, женское состояние, оно уже присутствует априори, то есть обязательно, без всякого. Это в принципе вот мы, это определенная работа, но она возможна и очень просто, и быстро, но относительно быстро. Вот на курсе гармоничного развития личности мы готовим человека к семейным отношениям за 9-10 месяцев. Не только к семейным, вообще к жизни. Это Просто уникальный процесс, который, пройдя который, вы на всю жизнь становитесь гармоничной личностью и выстраиваете все отношения, все, и семейные, и с родом, и производственные на высоком уровне. Но у нас еще, правда, я совсем забыл об этом сказать, у нас есть курс семейного благополучия, который напрямую связан с созданием счастливой семьи. Вы, наверное, уже убедились, что наши знания – это не только теория, это… Наша жизнь ⁇ это все мы берем из нашей жизни, все берем из жизни наших преподавателей, студентов. И на этом опыте мы развиваемся и создаем уникальные продукты. Пожалуйста, пора стать профессионалами э, в семейных отношениях, вообще в отношениях, профессионалами. Здесь на самом деле есть реальные законы, реальные аксиомы, как, используя которые, вы гарантированно будете счастливы. Гарантированно. Мы это обещаем каждому студенту, и никогда наше обещание не оказывается неисполненным. Да, благодарю, Анатолий Александрович. Согласна, что важно в целом мировоззрение, но всегда еще вот на таких эфирах хочется какой-то ключик, да, эти универсальные, такой вжатой форме, чтобы человек действительно смотивировался, и потом уже пошел вот этот ключик, да, он уже применял к своей жизни. Вот если меня спросили, что самое важное вот на данный момент, что самое важное, что женщина может привносить в отношения вот для второго вот этого очень важного э, качества отношений, быть значимой, быть ценной для своего партнера, чтобы между вами был, была искра постоянная, чтобы между ваших отношениях был драйв, да, потому что вот эта вот забота, близость — это то, что э, охраняет ваши отношения, то, что дает комфорт. Но долго в этом отношения превращается в болото, и поэтому потом мы любим вот смотреть мелодраму, где там вот какая-то движуха. Вот чтобы вот это была движуха, очень важно э, действительно поляризоваться, быть в женском полюсе. И что дает вот это нахождение в женском полюсе и соединение со своей мудростью? Я долго не могла это принять, э, но это... Это именно контакт с телом. Вот это, вот, ну, на мой взгляд, универсальный именно женский путь женского пробуждения. Я как ченнелер уже пошла и далеко зашла по мужскому пути соединения с духом через медитации. Да? Но вот я почему-то думаю, что медитация вот как-то это не совсем мое. И, наконец, вот я поняла, потому что я пришла в женском теле. И моя медитация ⁇ это находиться в контакте с телом и проявлять через тело раньше радость и любовь. Любовь — это абстрактно, а именно проявлять через тело радость. Это есть наслаждение, проявление через женское физическое тело радости. То, что это предназначение женщины, очень легко можно убедиться. Опять же, самый самый важный да, женский орган — йони, который наслаждающийся, который дарящий наслаждение, наслаждающийся тело, подтвердит, что это важное женское предназначение — быть в контакте с телом и наслаждаться наслаждаться, дарить наслаждение, что для этого нужно? Для контакта с телом самое простое — осознавать в каждом моменте времени свое тело, даже моете посуду, чувствовать, да, как вода касается, вот, оказываться в моменте контакта с телом, не улетать из тела, чтобы не происходило в любых бытовых делах. Любые бытовые дела дают контакт с телом, любые физические нагрузки, любой контакт с природой. И мы тем самым, возвращаясь в тело, вот действительно, вот автоматически, есть такое слово, автоматически вспоминаем ту самую мудрость, всю женскую мудрость, которая уже есть в нашем теле. Мужчины, путь познания, да, это через сознание. Да, у нас есть какие-то важные наши социальные ролики, где через сознание мы что-то понимаем. Но здесь вот для счастливых взаимоотношений в том числе и для инициации мужчин, для вдохновления мужчины и в том числе и своих детей, вот важна вот эта женская полярность. Это сюда же и входит. Это не значит, что вот ты телесная, значит, ты там бездуховная. Сюда же входит э, и спонтанность, и эмоциональность, и чувственность, и э, вот это вот, э, как сказать, женский эзотеризм или женский шаманизм, таких вот э, более явных пока не придумано термин, ощущение единства всего со всем, ощущение того, что дело, э, каждое взмах крыла бабочки меняет вселенную. Вот это тоже транслируется через женщину. И это тоже интуитивность, да, глубокая. Это тоже женская полярность. Это тоже инициация, вдохновления мужчин. Вот Диана. сейчас со с вами решайте, модно это или нет. Ну, все, вот эту Диана. часть я записала. <свят> действительно, вот то, что ты сейчас рассказала, можно прочувствовать в тех в том женском курсе, который мы, мы три места, да, по-моему, даем в розыгрыш тем, кто участвует вот в этом марафоне, три путевки в женский наш курс. У нас есть женский, для женщин курс. Вот то, что ты сказал, мы там учим. Как раз, да, женский, курс женских качеств, где как раз идет взаимодействие очень глубокое взаимодействие с телом действительно это очень важно когда те женщина в теле в своем присутствует не где-то в голове и голова это ее уносит вперед назад в будущее в прошлое в дела и так далее а в теле это уже женщина вот это вот важный момент действительно это самое пожалуй первое что нужно сделать вы же быть в своем теле расслабленный. Вот это же про ум вы сказали, да, что не дается почему вот этот скачущий ум, что значит наслаждаться? Это быть расслабленной. Это значит вот эту свою выживающую напряженную часть трансформировать в расслабленную. То с нами, что происходит, когда мы беременны, когда мы в контакте с телом, и мы ощущаем вот это больше расслабление, контакт с телом. И что помогает быть расслабленным? Не помогает. Это вот скачащее обвезьяний ум, не помогают страхи, не помогает тревога и желание выжить любой ценой. Вот эти старые дуальные программы. А помогает доверие мужчине, вот эта женская полярность, принятие, сдача. Даже в те моменты, вот эта вот супер трансформирующая практика, когда ты не понимаешь, как тут можно наслаждаться, когда тут можно, нужно выжить. Не знаешь, да, что как тебя накроет, там это вторая волна чего-либо, то все равно все равно идти в доверие и в наслаждение. И вот через это, через вот у женщины именно через это происходит связь с высшим я и повышаются вибрации настолько, что она привлекает в себе только гармоничные обстоятельства. Ее жизнь меняется волшебным образом. Через доверие и открытость наслаждению во что бы то ни стало, что бы внешний мир какие бы ужасные картинки не показывал. Яна, не пропусти момент. Надо завершать процесс. Да, да. Благодарю, Анатолий Александрович. Благодарю, друзья. Благодарю вас за комплименты. Вы меня очень вдохновили, подбодрили, потому что еще самооценка, еще работаем. Мы работаем. Вы мне очень тоже сегодня помогли. Надеюсь, мы вам что-то полезное дали сегодня. Благодарю. Благодарю, друзья. До новых встреч. До встречи.